Заметелила, завьюжила, поутру мороз свиреп. У тебя, моя подруженька, день рождения в январе. Оттого ли сердце пылкое, Что зимой ты рождена? По земле идешь с улыбкою, и красиво, и умна. Я тебе желаю милая, не болей и не старей, будь задорной и счастливой ты еще сотню январей, и с годами бури снежные не погасят пусть огня, чем душа твоя безбрежная от рождения полна.